Что я думаю постоянно о мужчине, Андрей Андреевич, помогите, давайте что-нибудь сделаем с этим мужчиной и так далее. И после этого разговор был один и тот же. Это знаете, что врут мужчины женщине во время того, когда хотят э, с ней переспать или когда хотят завоевать ее сердце. То есть, если бы женщина знала всю правду о своем мужчине в тот момент, когда она начала с ним общаться или при первой встрече, то я могу сказать, что она бы дальше с ним не захотела жить. Почему? Есть очень хорошие слова в биографии правду не печатают, понимаете, есть очень хорошие слова. Дело в том, что вам же нужно купиться на то, что говорит этот мужчина, и он говорит вам это, потому что видит или чувствует, что вы хотите это услышать. Вы согласны со мной? Поэтому, когда женщина начинает встречаться с мужчиной, то он очень часто начинает ей врать. Я даже могу сказать, что у меня есть вывод такой, он где-то, возможно, может обидеть каких-либо людей ну, или мужчин. Но я могу сказать вам, что, скорее всего, если бы женщина знала всю правду о мужчине, который начинает за ней ухаживать, то она бы ни за что за него замуж никогда бы не вышла. Ну, знаете, то же самое можно сказать и о мужчинах и женщинах. То есть, если бы мужчина знал всю правду о своей женщине, то, скорее всего, он тоже бы ее не взял в жены и так далее. Но это, конечно, не концептуально, тем не менее, могу сказать, что очень часто, когда женщины приходят ко мне, они как обиженные дети, а именно на это это похоже, они как обиженные дети начинают говорить, я очень его люблю, но он, и дальше начинается, он ушел к другой женщине, дальше он не может со мной встречаться потому что он переспал с другой женщиной несколько раз а эта женщина болеет синдромом иммунного дефицита и теперь он не хочет со мной встречаться. ужас какой ужас но я верю что это неправда обычно я говорю стоп-стоп давайте вот этого произносить ничего не будем и обычно я продолжаю и говорю человеку вот смотрите у меня дома есть ребенок допустим маша она взрослая достаточно ей уже три года и она подходит когда горит свеча а мы зажигаем свечу в субботу и когда горит свеча она подходит и начинает тянуться и говорит папа дай мне свечку папа дай мне свечку горячую я хочу поиграться с огнем скажите когда ей, я ей не даю ее, и она начинает кричать, ей очень хочется эту свечку взять, очень хочется. Ей так хочется, что она ничего не может сделать. А почему я ей не даю эту свечку? А я ей не даю, потому что я знаю, что она обожжется об эту свечку. Так вот, первое, она очень хочет, и при этом она очень страдает. Но она не понимает, что в случае, если... Вот, допустим, как, как это можно применить к мужчине и женщине. Женщина говорит, я очень хочу этого мужчину, очень. А вы знаете на 100%, он, скорее всего, вас в этот момент совершенно не хочет.